Клинический пример номер 12. Обращаю ваше внимание, что это та же пациентка, которой мы только что вот, три случая ее рассмотрели. Здесь будет вмешательство в области уже первого сегмента, последнего. Да. Обратите внимание, что как у нее неплохой результат в области второго сегмента, который мы только что рассматривали с вами. Ну и опять же, в общем-то, все те же самые проблемы, с неоперированным еще участком. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем с вами рецессию критически глубокую рецессию в области зуба тринадцать, глубокие рецессии в области зубов пятнадцать, четырнадцать, двенадцать. И предваряю сразу, могу сказать, в области 16-го зуба тоже очень глубокая рецессия. Тонкий биотип, критический биотип с просвечиванием корней, ишемичная десна да, с нарушением питания, отсутствие прикрепленной десны в области рецессии и зубов. То, о чем я говорила, обратите внимание на рецессию в области 16-го зуба занимает фактически более 50-60 поверхности длины корня. Но это очень сложная клиническая ситуация. Это фиксация полученного ранее результата в области зуба 21, 22, 23. Измерение расстояния от режущего края до десны. Также фиксация пародонтологического результата для заполнения падонтальной карты в области зубов 24, 25, 26. Заполнение продонтальной карты перед началом операции в области первого сегмента. Измерение расстояния трежущего края до десны в области зуба 1.6. Измерение расстояния трежущего края до десны в области зубов 1,6, 1,5, 1,4. Измерение расстояния от режущего края до десны области зубов 13, 12, 11. Дизайн. Лоскуты и разрезы. Обращаю ваше внимание. Если вы вспомните, во второй лекции мы с вами обсуждали методику коронального смещения в сочетании с латеральным. Вот здесь, в области зуба 1,6. Я тоже попробовала применить еще дополнительный этот метод. Уж слишком глубокая рецессия в этой зоне. Традиционно зуб центральный 13. Опять же, обращаю ваше внимание, что хирургические сосочки все смоделированы таким образом, что они ротируются и смотрят кончиками в его сторону, в сторону зуба 1.3. Обратите внимание, зона латерального да, разреза для латерального смещения сюда, в области зуба 1.6. Этап проверки мобильности – Лоскута, мобилизация слизистно-косичного лоскута, доэпитализированные анатомические сосочки, и мобильность лоскута уже проверяется в последний раз. Обратите внимание, что несмотря на то, что критический тонкий биотип, мне удалось сохранить расщепленность да, в максимальных участках между корнями зубов, Подготовка зубов к обработке поверхности корней. Твердая мозговая оболочка до подготовки не перфорированная. Перфорированная твердая мозговая оболочка, не регидратированная. Забор свободного десневого трансплантата в области неба. Свободный десневой трансплантат. Вот его толщина, длина. Свободный десневой трансплантат. Слайд триста сорок свободного десневого трансплантата и превращение его в депитализированный свободный десневой трансплантат. Финишная деэпитализация свободного десневого трансплантата. Процесс депитализации. Свободный десневой трансплантат не депитализированный еще пока. Подготовленная, регидратированная, перфорированная, твердая оболочка. Зафиксированный, свободный, десневый депетализированный трансплантат в области зубов 13 и 12 простыми узловыми швами в межзубных промежутках. Зафиксированная твердомозговая оболочка в межзубных промежутках простыми узловыми швами. Зафиксированная твердая мозговая оболочка в области зубов 16, 15, 14. Обратите на внимание, видно, что первично все-таки отдается предпочтение свободному действительному трансплантату, для того, чтобы был он полностью прижат, и его фиксация была плотнее к принимающему ложу. а сверху уже в нахлест лежит на нем свободная вот, твердая мозговая оболочка. Зоны фиксации и переноса зуба перед латеральным перемещением. Четырнадцать дней после операции этап снятия швов в области в первом сегменте. Спустя четырнадцать дней после операции этап после снятия шов, обратите внимание, в области зуба шестнадцать и пятнадцать сохраняется флотация, еще нет окончательной эпитализации слизисто-косичного лоскута, но уже пошел процесс динамический да, образования капиллярной сетки. Вот это активное, активное такое покраснение, очень благоприятное. Также обратите внимание, что недостаточно было мобильным лоскут в области зуба 1.6, и он интегрировал в опекальном направлении. Во всех остальных зубах лоскут сохранен на своем месте. Флотацию мы можем наблюдать в области зубов 1.6, 1.5. Клиническое состояние в области первого сегмента до операции и клиническое состояние в области первого сегмента через 14 дней.